Еще осенью компания Solar заявила, что хочет выпускать коммерческие автомобили под своей маркой. Затем стало известно, что это будут слегка перелицованные изделия китайской «Джак». А сейчас настало время презентовать сами машины. Младшая называется Арга. Это весьма достоверная копия грузовичка Hyundai Porter. В списке моторов пока заявлен только двухлитровый дизель, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Но чуть позже появится 150-сильный бензиновый вариант. Ему положена пятиступенчатая коробка и укороченная главная передача. Кроме того, в перспективе заявлена и двухрядная кабина на шестерых сидаков для летучих ремонтных бригад. «Атлант» — это одноклассник хорошо знакомого российским перевозчиком «Форда Транзит». Даже гамма модификаций очень похожа. В нее входят бортовой грузовик, цельнометаллический фургон и микроавтобус. Полная масса фургона может быть равной 3,5 или 2,5 тоннам, специально для столичных улиц, закрытых знаком грузового каркаса. Плюс машины грузоподъемностью до тонны могут передвигаться по центру Москвы. Кстати, у старшей модели совершенно иная гамма моторов. Базовым назначен двухлитровый турбодизель, альтернативой которому является агрегат объемом 2,7 литра. И оба этих движка Солерс обещает вскоре локализовать. Кроме того, российская компания вдобавок готовится создать более тяжелое исполнение машины полной массой около 5 тонн. Мы знаем, что автомобиль способен э, на больше. Э, у него есть прочная рама, которая выдерживает э, больше нагрузки, тем те, которые указаны в его официальных разрешительных документах. Поэтому думаем об автомобиле с повышенной полной массой и, возможно, с чуть более длинной рамой, который позволит зайти в те сегменты, где мы сейчас не сможем предложить клиенту необходимый продукт. Мебельщики, эвакуаторы. Еще одна перспективная задача — это внедрение полного привода. Ведь сейчас «Атлант» не предлагает даже блокировки межколесного дифференциала. Есть сегменты — Узкие сегменты, в которых мы могли бы усилиться. Рынок требует полный привод. Мы это знаем. Есть сферы, где он просто необходим, в сферу географических, природных условий, в которых автомобиль эксплуатируется. На всякий случай напомним, что выпуском новинок займется бывший завод «Солерсфорд», где прежде делали транзиты.